Всем добрый день сегодня у нас на распаковке бокс для жесткого диска либо обычного либо твердотельного на два с половиной дюйма фирмы орика пришло это вот так вот экстетичной форме то есть именно минималистичной а именно только пришли непосредственно сама упаковка жесткого диска и кабеля, то есть этот отправитель сэкономил на упаковке картонной, так ну и давайте посмотрим, что здесь находится, здесь находится кабели для подключения так, ну чтобы в двойном экземпляре не смотреть, то есть один отложим. То есть кабель находится. USB 3.0. Ну и позволяет скорость до 5 гигабит в секунду. Дальше инструкция на китайском и английском языке. Так, и непосредственно бокс, ну и, как говорил уже, кабель. Так, прозрачного типа, чтобы было видно, что она находится внутри. Так, здесь находится кабель USB 3.0. Сейчас мы его... То есть, ну и кабель подключения непосредственно к боксу. Так, ну кабель длиной где-то 40 сантиметров 50 максимум. Так, ну и упаковка самого жесткого диска в виде коробки. То есть он в ноября месяце изготовления 2017 года. То есть, ну а получен в 2018 году. Все он идет прозрачный. Почему был куплен прозрачный? Потому что есть у меня вот такой диск который куплен был изначально написано seagate а внутри находится жесткий диск samsung ну и если есть возможность у seagate взять коробку и поместить другой жесткий диск который вышел из строя сразу же после гарантийного срока но теперь лучше покупать именно отдельный бокс для того чтобы ставить именно то что хочешь поставить туда внутрь кстати есть и вост Western Digital у них такая же коробка но еще и хуже если русский диск выйдет из строя то коробку нельзя будет использовать потому что плата с присоединяющимся сериала то третьей версии там идет от жесткого диска до точки подключения так ну давайте вскроем наклейку Так, подвигается следующим образом. Так, ну и помещаем жесткий диск. Ошибка. Сериал АТА третьей версии. Причем в магазине он продавался почему-то сериал второй версии, но как выяснилось, магазин накосячил и получился третьей версии так вот вставляется так ну и вот так вот выглядит данный бокс. Так ну и давайте подключать наш USB box box для жестких дисков непосредственно компьютером. Ни того что здесь нету USB 3.0. То есть мы воспользуемся карточкой. экспресс карт на usb 3.0 два разъема распаковка тоже была на моем канале можно посмотреть так ну и вставляем так ну и в результате происходит следующее действие То есть, как слышим диск определился, так и прекрасно работает. Здесь есть светодиод внизу, который начинает работать, то есть вот мигающий красный. Когда вы прикасаетесь либо переносите данные либо копируйте на этот диск либо с него так давайте подключим бокс орика жестким диском этому компьютеру так как видим все у нас подключилось отлично то есть это диск же так ну и давайте проверим скорость записи и чтения Так, как видим у нас здесь 4 диска. Первый диск S-система, второй диск это у OptiBay стоит два логических диска на одном. Так, и вот наш диск с интерфейсом подключения в боксе. Орико. Так, как видим там стоит Ташиба. То есть поддерживается сериал АТА третья версия ну и usb 3.0 тоже это поддерживает так ну в настоящее время состояние нормальное того диска который лежит непосредственно в боксе у река так ну и следующий момент давайте протестируем скорость при помощи стандартной программы Так, для этого убираем диск G. Так, ну и начинаем тестировать. так мы протестировали жесткий диск находящийся внутри бокса форека ну и ввиду того что там обычный твер... находится жесткий диск HDD Toshiba. то есть вот получили такие результаты если бы стоял твердотельный накопитель SSD то и результаты были другие так здесь мы закрываемся так, ну и давайте сделаем следующее. То есть вживую посмотрим какой файл. Скопируем на жесткий диск в том котором находится сейчас. В боксе Орика. Ну, давайте вот этот возьмем так копируем и переносим ну и смотрим скорость В записи на этот диск через интерфейс 3.0 при помощи бокса Орика. Так, давайте удалим. Так, и сейчас делаем следующим образом. То есть подключим не USB 3.0, а к USB 2.0 и проделаем ту же самую операцию. Вот, извлекаем. Так, вот мы подключили. 5 открываем. Ну и ввиду того, что мы уже скопировали, то здесь получается вот такие результаты.